Мы к городу по дороге с запада. Подтвердите, что видите нас! Вижу дружественные войска. Внимание, не открывайте огонь по целям с маячком. Это союзники. Оператор, подтвердите, что видите городскую церковь. Видим цель. Начинайте отсчет. Вас понял. Мы на месте. По церкви вести огонь запрещается. Не стрелять по церкви. Вижу машину. Она движется. Одна из машин движется. Объекты выходят из церкви. Вооруженные объекты движутся от церкви. Запрашиваю разрешение открыть огонь. Вас понял. Разрешаю открыть огонь по машине и пехоте. Подтверждаю внимание. Разрешаю открыть огонь. По зданию церкви не стрелять. Прямое попадание. Бабах! Отличное попадание. Отличный выстрел. Отличный! Второстепенные цели. Вон там. Получаю данные. Ни хрена тебе. Ух ты! Расправьтесь с ними. Уничтожить его. Восстановление цели. Получено разрешение открыть огонь. Вижу еще пехоту. Бабах! по нему огонь. Вас понял. Вижу объект. Уничтожить его. Может, подстрелишь его? Даю разрешение открыть огонь по пехоте противника. Ух ты! Вы ведёте огонь по своим. Повторяю, вы ведёте огонь по своим. Обращайте внимание на ИК-датчики. Ладя говорит, В-6! Проходим мимо Большой Церкви и направляемся к шоссе! Огонь не прекращать! Конец связи! Вас понял. Открывайте огонь по всем целям без маячка. Это враги. Отлично. Осторожно. Вы чуть не пристрелили наших парней. Вас понял. Вижу объект. Отличные попадания. Вижу целую гору обломков. А, прямо в цель. Огонь по пехоте противника. Ух ты. Надо выделить сигнал. Расправьтесь с ними. Установить радиус сканирования. Вижу еще пехоту. Получено разрешение открыть огонь. Неплохой выстрел. Приближаемся. Корректировать угол развертки. Настроить сканирование под углом. Машина приближается. Не открывать огонь. Повторяю, не открывать огонь по машинам на трассе. Ламя! Мы пытаемся угнать гражданский транспорт до главной дороги. Приходите нас! Огонь по машинам на трассе не открывать. Это гражданские. Пехота пытается захватить транспорт. Не открывать огонь по машинам до дальнейших распоряжений. Как он, наверное, зол? А неплохая машина. Да он, наверное, обделался от страха. Ламя! Мы помечаем машины! Подтвердите, что видите сигналы! Вас понял, сигналы видим! Внимание всем не открывать огонь по машинам, отмеченным проблесковыми маяками. Это свои! Будьте начеку. Противник устроил засаду на повороте. Эй, Штурман! О каком повороте речь? Прием! Управление огнем. Видите водонапорную башню? Прием. Оператор, подтвердите, что видите водонапорную башню. Вы имеете в виду э, водонапорную башню, у перекрестка? Вас понял, цель наша. Рядом с водонапорной башней поворот, видите? Вас понял. Смотрите дальше по дороге до следующей деревни. Там должна быть еще одна водонапорная башня. Хм. У нас некоторые сложности с поиском деревни. Как далеко она находится? Приблизительно э, сейчас. Примерно в двух километрах от шоссе по извилистой дороги. Вас понял. Высаживаемся у деревни. Приготовится открыть огонь по наземным целям. Вижу силы противника на повороте. Противник готовится сзаду на повороте. Их маскируют деревья. Ух ты! Кто-то шмаляет из гранатомета. Вас понял. Всем вперед! Уничтожить все живое в деревне. Там бронемашина. Вон там выезжает из Амбара. Утверждаю, получено разрешение уничтожить все цели в деревне. Открыть огонь. Пламя на нас напали! Помощь не помешает! Внимание! Уничтожить источник дымового следа. Очистить дорогу для наших ребят. Вижу объекты на крыше подковообразного здания. Эээ, -э, подковообразного? Это здание с плоской крышей. Здание с плоской крышей. Приближаемся. Баба! Ни хрена себе! Отлично, этот готов. Возвращаемся к другим целям. Ты достал его. Отличное попадание. Так, парень мертв. Не был бы мертв, промахнись ты хоть на два метра. Ты достал его. Хм. Вы ведёте огонь по своим. Повторяю, вы ведёте огонь по своим. Обращайте внимание на ИК-датчики. Прямое попадание. А, прямо в цель. Ламя! Приближаемся к зоне посадки на свалке. Покидаем трассу. Парт. Вас понял В6. Внимание, дружественные войска покидают транспорт и приближаются к зоне посадки. Не открывать огонь по пехотинцам, с бегающим маячком. Подтверждаю, внимание на маячки. Это свои. Вижу противника на свалке. Внимание всем. Уничтожить противника. Но ну, они разошлись. О, больно, наверное. Отлично, этот готов. Возвращаемся к другим целям. Бабах! Корректировать угол развертки. Настроить сканирование под углом. Ух ты! Готов открыть огонь! Получил разрешение открыть огонь. Может подстрелишь его? Получено разрешение открыть огонь. Вон там! Получаю данные. Ни хрена себе! Нейтрализовать а -а. их. Даю разрешение открыть огонь по пехоте противника. Ух ты! Вижу бегущую цель! Вижу еще пехоту! Уничтожить его! Ламя! Мы у посадочной зоны! Противник окружает! Запрашиваем огневую поддержку вокруг зоны посадки! Окружает зону посадки. Рекомендую зачистить зону 25-м калибром. Баба! Да, прямое попадание. Внимание, к нам приближаются вертолеты. Огонь не открывать. Вас понял? Спасибо за помощь. Конец связи. У нас получилась отличная запись полета. Я вас понял. Всем спасибо. Задание выполнено. Вас понял. Возвращаюсь на базу.